Вот именно. Ты ну, что, мне не хочется быть зомбаком? Мне и так время дум... начинают резать непонятные люди. Вообще. Просто откуда-то непонятно берутся и начинают меня в Ура! Резать. Офигеть, я прошел. Неужели я не стал зомбаком? Вау! Ты не зомби? Круто, а ты тоже не зомби? Нет. Вот это нам повезло. Да. О, я тебя вижу, ты полез Слушай, надо. С людьми все как-то бежать. Да-да-да. Нет, давай сейчас на крышу засядем, потому что на крышу не все умеют прыгать. Так на крышу вон с третьего этажа можно. А, то есть с второго может спрыгнуть. Там на тренер забираешься а, на вот второй это. этаж. Нет. стой, только не прыгай отсюда. Потому что большинство зомби не умеет Мы, если что, можем под себя огонь кинуть, они ну, сюда как? просто не попадут. Не, не убегай, потом, на всякий случай. Бери огонь на всякий случай, Причь, да. Мы просто не пройдем потом, там будут зомбаки. А они дальше пройдут, а мы потом за день не-не-не. Открылась, дверь открылась. Да? Нет, да, отлично. Окей. О, ящик, так вот уже А те зомби еще не дошли до нас. Так зомби какие-то немного медлительные. Клол, мы сейчас можем пройти. А, так лол, вот именно мы сейчас вперед бежим. Так я нож взял, чтобы быстрее бежать. Ну, прошу ну блин, бежим, а тут, тут кто-то успевает может... еще графики рисовать, пока бежит. О, я тебя видел. Mm -hmm. О, ничего вот. не часть тут? Люди с какого-то другого еще входа бегут. Два входа, что ли, есть, получается? Mm -hmm. Почему тут спецназовец горит чисто? А, вон там газ. Там газовый. А тут что у нас? Я горючий. А, а куда дальше, я не понимаю. Ну, вот. вот эту. Да. Тоже газовый. Вот Может. эту штуку давайте. Автомат. Mm -hmm. Я застрял. Блин, куда идти-то? Я в Может, по этой двери сприлять? Я кидаю гранат. не забывай про гранаты, короче Давай, огонь! Куда, О, куда бежать? На дверь Вот! О, открылось! Бежим, бежим, бежим! В смысле открылось? Пошли, пошли, пошли, Вы пошли Вы шутите? Пошли. А, зон... А, я выхожу, они на меня так вот все А ты где был Я здесь в другом месте засел, выбегали, И на меня толпозор бежит такой, знаешь? Да я это представил. Не, ну посмотри, куда мне Я только смотрю, знаешь, там такой перекресток, зомби такие переходят на Ой, вы уже бежите. Постреливаемся. Блин, люди, отойдите от края. Чего вы стоите так близко? Ваши вас же просто ножом. Блин, огонь кинули, да, уже. О, мы на улицу опять выбежит. Сколько можно огня кидать? Нельзя так много огня кидать. Все, nice. мы еще одного вашего Так, мы попытаться бегаем в контейнеры какие-то. О, а вы. А что мы обратно вернулись? А, нет, не стар Ой, зеленое все опять стало. Что с краном происходит? Да-да-да, зеленая какая-то. Так, мы где-то вообще в, в вы сейчас. Да, я вижу несматриваю. Вот, вы перепрыгали, сейчас, да, Он... интересно, вот вы через забор у нас, через решетку можете ножом закупать, а здесь нет. Почему Мы не так это не ну потому по что как бы тут есть дробаши, которые очень жестко откидывают. Ой-ой-ой. А, а, все, ваших выстр... почти что всех зарубили. Нага, 10 человек, почти что всех. Нага, 10 человек, почти что всех. Ну, у вас по идее больше. О, тут курицы вот все да ладно, там курица, блин, вы уже рядом прям ай-яй-яй ай, мы тут на коробке застряли, мы тут все горим. о, вон вы, я вас вижу, по кошечке что? тебя убили? понятно, нас запятнали блин, ну как бы, мы пытались мы прошли далеко все-таки да, так никого не убила правда, я не знаю, где тут конец, блин, я упал ай-яй-яй какая разница, или кто падает, я а не, по идее, везде может телепортнуться Просто главное не наткнуться на зомбака. Ой, зомби наткнулся. Ой-ой-ой! О, фу, все, у меня как тоже. Как я О, успел, меч. как я успел, что я меня Я тебя, зомби. кстати, вижу. А, ты тут? Да. Тут, тут перчатки, мне нравятся. А какого у тебя цвета перчатки? Красные такие. На них еще... Открыть. У меня тоже. Когда я делал пулемет, на них, короче, нарисовал. А тут это типа сна. мод или что? Это плагин? На них. Это плагин. Мне это в КС добавили перчатки я, ну, Не, почему? Я видел всякие видосы типа, о, в КС должен добавить перчатки Да, так люди даже заливали в куску эти скины на перчатки Поехали. Только смысл, я не понимаю Это зомби? Я пон... Ну, нет, для профессиональных игроков, допустим, для я команд вот профессиональных чуваков... можно сделать Ну да, ну типа они да себе делают вот. Блин, тут Но, чуваки как... со скинами Пусть... бегут, и у меня такое чувство, что это, знаешь, это зомби О, все, Потом мы держим, я... пошли, дверь О, открылась дверь так зобаки вышли вот когда зеленый краны так понимаю типа по зомби бегут нет то они рядом где-то уже так мы бежим вперед ну, чтобы по зомби поселене ножи... это да. ну да типа Ой, нож... мы бежим вперед открывать... ты зомби себя о я тебя бежу ты перед девушкой бежу да. это девушка есть по моему и этого... а, не, я... да, шаль... не знаю а типа, вот под этот газ, который ты попадешь, ты типа будешь гореть? гореть? О, да, да, да, я попробовал. Зря вы туда заходите, я в той комнате застрял, у меня в А я не знаю, зачем они двигают этот ящик, они дураки. Смотри, что они делают. А, я застрял в этом ящике. Что вообще, блин, они берут, наш вход закрывают. Зомби идут. Я кинул, короче, поэтому. О, открылось, бежим, Бежим, бежим. Вот, вот, вот в этом месте на меня прям зомбаки побежали. Я с Но ножом. Я Бенос, знаю, я... где твое место. Я всегда с ножом всегда бегаю. Я знаю это теперь. Я просто забываю, не Мне нравится, на перчатках это, знаете, А, опять. А зачем граната хаэшка? Она едет, или просто... А, граната тоже поджар... Она... То есть, Молотов, он просто не дает пройти зомбакам, Ой, а хаэшка... Да, она я подш... кинул, короче, а, не идут, иди. не идут. Ну пусть идут, они не О, пройдут. Побежали! Ответа, побежали. А куда тут идти? Тут либо направо, либо налево без разницы, там все равно в один вход вы зайдете. Ой, зомби идут. Да, не близко. Вот вс. Можно за закрыть. Нет, нельзя. Да не себе тут булки какая-то. Ну так, лабиринт. Блин, зачем я пулемет делал Я просто испугался, Ой, а я не погорел в газе, Не погорел в газе? Ну мы нажали, тебе надо Жали? ждать Давай. Так, дефаем своих людей от а, зомбаков Надо кто-нибудь в фаер кинул Да тут в принципе особо нет разницы Хотя а нет, А все, кинули, красавцы, бежим! А, застрял! -я -я. Застрял! И... Застрял! Мысли застрял а нет, все, я, короче, а нет блин я выбежал все бежим прячемся в одну коморку Ой. ясно я короче не могу. а все блин все. у меня гранат нет да как так я просто проскакиваю на последних секундах все, блин люди раздражают сидят ну, на камеру прям идти? куда нам идти нам нужно идти а ты же зомби, куда мне бежим? Я не зомби. Ты не зомби? Нет, я убежать, успел. спел. Ну, то есть зомби. Что с текстурками? Она, куда мы бей. бежим? Где-то вход зомби. открылся. Оп, дерь. все, дверь Что открылась. Мы в катакомбах реально, как я и говорим. Ой! Бегаем в. Зомби туннели. за мной бегут, я на послед... не последний бегу. А все, меня защищают. Пацаны, как тут зомби. Так, на кнопочку нажали. О, типа, мы должны взорвать что-то? Я не понимают, тут бомба, как на надо нажать, ждать. А куда теперь идти? Я, хз. я знаю, что Там. тут зомби могут с двух сторон. А я застрял! Блин, отлично, у кого-то граната есть. У я застрял! Воздух. Мы тут застряли в текстурах. Ай-яй-яй. Текстуры баганые не застреваешь. <свист> что? Ты видишь, мы застряли? Да, вижу. Это текстуры баганые, лки, палки, что нам тебе делать? <свист> <свист> а, зомби! Все, мы все зомби, мы застряли. Нет, а что вниз, если спуститься? Мы, мы зомби, объект. мы застряли, ты это понимаешь? Ну, да, о чем? Ну вся, сейчас мы всех зачитаем уже. А где ты вообще? А в чем прикол? Где все? Куда они засели, лол? Я не знаю, куда Ты... все засели. Я знаю, что мы тут втроем в здесь. уже вдвоем а... как-то